Здарова, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха. И сегодня у нас Токсик. Этот Токсик меня просто взбесил. Это первый и единственный пока что Токсик, который меня прям взбесил. Смотрите видео до конца, не забудьте прожать лайк. Не забудьте подписаться, так как нам осталось совсем немного и нас будет 2000. И мы включим вебку на постоянку. И 20 апреля у нас будет год каналу. Приходите, будет стримчанский. А вот, Ну все, приятного вам просмотра. Не забываем прожимать лайкосы и оставлять комментарии. Спасибо, а с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока. Факт, ты убичма за факс. Эй, здорово, бот. О, токсик. Токсик! Привет! <laughs> <laughs> а ты реальный токсик или так просто ник поставил? <laughs> Я тебе сейчас покажу. А <laughs> oh, oh, okay. Дука, дука, а то это на завтра кон контента нет, блин. Токсика выщу. А тут убил токсика, прям. Я там за тебя. Ой, опять токсик. Патроны закончились. <блядь>. А это всегда так бывает. What the fuck Ты какой-то неинтересный токсик, меня не, блин. С тобой контент не сваришь, блин. Все. Не попадайся ко мне, ты неинтересный. Пошел искать другого.